Ну что, снимем для вас макияж. Это будет мой естественный макияж. Я просто сегодня в бодром-добром э, как-баберном настроении. Моя цель на сегодня сделать просто мой любимый обычный макияж, который я делаю чаще всего в своей жизни, на котором у меня уже набилась рука, наверное. Возможно, вам он понравится, возможно, вы здесь не увидите ничего нового, но типа я очень люблю это дело, и было бы прикольно что-нибудь намутить. Я только что помыла голову, а значит, помыла свое лицо, которое еще без крема, без ничего, и вообще такое да да да. Вот, и поэтому мы начнем, скорее всего, вот с этой штуки. Это какая-то отбелитый крем-хайлайтер. Я его обычно таскаю только на концертах. Дома не использую, но если я не хочу наносить свой обычный крем утренний, это у меня гарнир на лицо, то я наношу этот сияющий бибикрем, потому что он и увлажняет, и, короче, дает такую фишечку сябельную, и бла-бла-бла. Вообще, я очень соскучилась по видеомакияжам, и если они вам понравятся, я буду, наверное, чаще их делать, потому что... Ну, мне кажется, это прикольно, мне нравится, что здесь можно с вами и поговорить, собственно, чем я сейчас и занимаюсь, и покраситься, и повыпендриваться, ну, впрочем, все, что я люблю. Сейчас мыла голову в душу, заметила, что столько волос у меня вылазит, что просто с ума с этим, не знаю, что с этим делать. То ли это осень, то ли я вообще не понимаю, что происходит. Потому что когда я была блондосиной, было то же самое, но тогда было ризом. Понимаете, причина всех этих выпадений. Сразу же нанесу просто бальзам на губы, потому что они какие-то никакущие. А, кстати, еще как базу я очень люблю использовать вот этот праймер от Ифрэше. Вообще, если вам будет интересно, что я использую в своей косметичке, такой из частых средств, которые всегда есть со мной на концертах, а, собственно, на концерте я беру только то, чем я действительно могу пользоваться И пару штук в запасе То я просто сниму видос, что лежит в моей косметичке И как это я применяю на своем лице Кстати, я заказала недавно Beauty Blender в AliExpress Он очень твердый и заюзанный уже Он был белым Помните, раньше я, короче, не наносила никаких биби кремов не... не использовала тональных средств До сих пор не использую тональные средства Не знаю, бибекрем это тональный или нет но он коричневого цвета, поэтому, наверное, тональник. Вот, я просто использовала раньше консерв на свое свое лицо. Времена меняются. Мне очень нравится этот биби-крем, и я его кладу на лицо прям, ну, вообще с удовольствием, большими слоями, потому что он ничего не замазывает, выравнивает немного тон моей кожи, которая стала проблемной из каких-то моментов, из каких-то пор интересных, вот, забитых пор. Дурная женщина. Вообще, я просто очень хочу сегодня снять ней в Инстаграм. Я уже записала историю о том, что я помыла голову. Очень интересная история. Так что подписывайтесь на мой Инстаграм. Гранипад. Я там интересная девчина, когда бывает настроение. Там всякие истории, песенки, фоточки. Очень сложно быть э, загадочной личностью, когда ты немножко припизнута. Теперь стараемся вбить этим бьюти-блендером все, что у нас есть на лице. Очень сложно работать, конечно, без зеркала. Но если вам зайдут мои бьюти-блоги, а я их люблю снимать и монтировать, то я с удовольствием, конечно же, куплю себе нормальное зеркало. И мы будем снимать их уже при прикольном свете, где-нибудь в интересном месте. Может быть, в туалете, хотя там есть легко прощуган какой-то. Люблю делать макияж, когда волосы еще сырые и находятся в полотенце, потому что, потому что они все убраны. В принципе, сегодня мои мешки под глазами меня, ну, типа, не расстраивают. Я готова их оставить. Мне вообще с ними комфортно живется. Не знаю, почему все думают, что я не высыпаюсь без университета. Я сейчас сплю просто ну до 11 часов спокойно себе. Поэтому берем наш карандаш тоже от Ифраше. Мне очень нравятся карандаши для бровей от Ифраше. Во-первых, их оттенок. Это ну то, что типа мне действительно подходит. А во-вторых, ну, не знаю, тут есть эта расчесочка, и мне нравится то, что мне не обязательно, допустим, в туры в наши брать с собой кисть для бровей, вот эту щетку одену, и отдельный карандаш. Хотя я такой человек, который не может часто пользоваться одним средством для бровей, мне нужно с карандаша перейти на тени, с теней на помадку, и потом вернуться к карандашу и понять, что это лучший мой э, метод красения моих бровей. Вот у нас появилась одна из бровей. В принципе, норм. Стараюсь сейчас с ними не запариваться, потому что мне вообще не нравится, как они выглядят в любом состоянии. То есть я их крашу, они меня не устраивают. Я их не крашу, они меня не устраивают. Просто такой период в жизни. Не знаю, скоро они приобретут форму какую-то, и они мне будут нравиться. Вот так вот как-то выглядят мои брови после того, как я их а, приведу в порядок, причешу, начешу наполню цветом и Это Далее я обязательно использую... Белый гель для бровей У меня есть и цветной гель для бровей Но как-то что-то цветное мне не нравится И я уже очень долгое время пользуюсь прозрачным гелем И сейчас это люкс-визаж Но это не мой фаворит в гелях для бровей У меня есть другой фаворит Я не помню, как он называется Он закончился И при первом же удобном случае Когда я увижу свой любимый, я его куплю И обязательно покажу вам его в видео Если вам будет интересно, конечно, будет. Убираю всякие вот эти какие и вонюки, которые будут мешать просто долго засыхать на моих бровях. И начинаю их чесать вверх к солнцу. Но вот с этим гелем они все равно лягут, блин, урода туда, куда они хотят. То есть они спустятся вот так вот в Ну что за корявой. С бровями покончено, больше я не хочу к ним дотрагиваться. И следующий момент, который я всегда делаю в своем макияже, это... Наношу тени на глаза, это Chanel, или как это блин, называется, ну, понятно, что это не орига, потому что мне ее отдала вообще моя тетя двоюродная, когда-то давно, и я ими не пользовалась, думаю, что за блескучие э, тона оттеночки шиммерные такие. А сейчас я использую просто вот этот вот один оттенок полностью на все веко. Иногда, ну чаще всего я наношу их пальцем, но в последнее время мне нравится брать пушистую кисть, которая абсолютно для этого не предназначена. Набираю вот так вот оттенок одной стороной и вхлопываю его в веко. Он хоть выглядит здесь коричневым, но ложится на веко почти как золотой, то есть золото-бронзовый какой-то. Очень интересный цвет. Мне нравится. Когда он закончится, я очень буду по нему грустить. Кстати, эту палеточку очень удобно брать с собой как раз-таки в туру, потому что можно избавиться от больших палеток, которые мне тоже нравятся, но которые, ну, типа, лучше всего использовать только дома. Тот же цвет я э, бахаю на нижнее веко, такой огромной тенью своего мешка. Если вам будет интересно увидеть макияж о том, как я трансформирую вот этот вот макияж для макияжа, для моих концертов, то, ну, типа, пишите в комментариях, ставьте лайки, если я увижу, что там, -там какая-то дикая активность породилась, то я обязательно сниму это видео. Раз я заговорила о концертах, то пользуясь случаем, покажу вам еще одну вещь. Не знаю, помнит ли из вас кто-то о том, что я пользовалась как-то наушниками с только такими большими белыми, это были мои первые большие наушники, но сейчас, знаете, вот... Мы стараемся, когда едем в поездку, минимизировать просто количество вещей, которые будут ехать с нами. Мы не берем обувь дополнительно, только концертные наряды, ходим в одних шмотках. Все, что лежит в гитаре и в чемоданах, это мерчи. Мы только если что-то продаем, уже можем свои вещи туда загрузить, чтобы не таскать все на плечах. Замена тем моим большим наушникам и AirPods. Это вот такие вот наушники от Studio. Я беру, делаю это так. И все. Замечательная вещь, очень удобно. Хоть я и не очень любила вакуумные наушники, сейчас мне в них комфортно, потому что они держатся в ушах и не выпадают. А все-таки от AirPods моя проблема в том, что в поезде я люблю засыпать под музыку, потому что в поезде на самом деле очень сложно для меня заснуть. А в AirPods я когда лежу, мне больно, мне приходится доставать один из наушников. Я попробовала, мне не понравилось, но вот эти вот наушники меня спасли на последних концертах, потому что мы только делали, что передвигались в поездах, а сна почти нет, а спать хочется, и то есть... Это мое спасение, если кому-то будет интересно, ссылка будет в описании. Крутые наушники, крутые ребята, очень нравится мне с ними сотрудничать. Возможно, кто-то уже пробовал, кто-то знает, так что напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Глазами мы покончили, переходим, наверное, к тушам. Сейчас вам покажу одну малюточку, которая меня очень впечатлила. Я когда вообще захожу в Эфраше, там люди делают все, чтобы я купила у них все, что мне не надо. То есть я захожу в Эфраше купить, допустим, карандаш. И мне такие, ой, слушайте, а купите еще что-нибудь, чтобы вы, мы вам дали еще что-нибудь Я такая, ну ладно, а я эти штуки всякие люблю Я вообще девчоночка падкая на такие вещи поэтому да-да-да-да-да А потом смотрите, сколько это денег стоит И уже назад дороги нет В общем, когда я покупала карандаш Что-то еще и что-то еще Мне дают обычно всякие подарочки Там гель для умывания, скрабы И вот в какой-то момент мне дали вот такую туш-малюточку Это тестер И такая есть в большом варианте Потому что я обычно покупала вот эту от Ифраша, в ней почти нет щетки, могу даже показать. Вот, то есть вот такая тема. Но она тоже очень прикольная, она мне нравится, и ей легко мазить свои ресницы, от нее не устают глаза. И этот уж совсем отличается от той, потому что у нее огромная пушистая щетка. И мне она подошла, и я даже почти научилась красить вот этой малюткой глаза так, чтобы не оставлять черных следов на веки, потому что это моя самая большая проблема вот с веками и с ресницами. и из-за этого в принципе э, в какой-то момент не пользовалась тушью, потому что мне раздражало все это. но вот что-то мне очень нравится косметика этой фраше, включая карандаши для губ и фраше. давайте бартер, ну типа по хорошему. почему я должна платить за вещи, о которых я буду рассказывать? ладушки, чё? Не сделаешь ради красоты. Накрасим ресницы, да? Только сегодня я их не хочу делать огромными, а с этой тушью они получаются как раз таки пушистыми, такими кукольными, длинными и, ну, распушеными длинными, кукольными, распушеными, кукольными, длинными. Я накрашу их, пожалуйста, молча, пожалуйста, пожалуйста, можно я их накрашу молча? Потому что мне на самом деле сложновато красить ресницы, не люблю я это делать. Вообще, у меня есть такой лайфхак, я просто не могу его показать вместе с зеркалом, не знаю, кто еще так делает, сейчас постараюсь показать. Я беру вот такой глаз, оттягиваю его, прокрашиваю ресницы вот так вот. И тогда они становятся гораздо интереснее. А зачем я это делаю? Наверное, такие смотрятся дурочка, Блин, цвета, цвета, ничего, ничего интересного, что ты вообще тут показываешь? Зачем ты лезешь в этот бьюти-блогинг? Нравится, когда ты голая по квартире ходишь и, несомненно, заводишь. Убираем все-таки то, что намазали, там немного есть. Вот, ну, знаете, я, конечно, блин, не супер-пупер этот человек, но я, когда вижу девушку, которой тушью немного намазана где-то сверху, я понимаю, как это происходит, и мне постоянно хочется подойти и делать, типа... Лестницы есть, обычно я крашу нижнюю сегодня, я не хочу этого делать, хотя... Опять-таки, я всегда крашу нижние ресницы Просто сегодня Ну, не хочется Не хочу я сильно краситься дома И сейчас мы с вами нарисуем губы Чтобы нарисовать губы Чтобы сделать их прикольными, интересными красивыми Мне понадобится уйти в другую комнату за помадами Потому что они у меня лежат в рюкзаке See you soon, my friends Вы даже не заметите, как я исчезла В инстаграме меня начинают спрашивать о том, какая помада у меня находится на губах А это все те же помады, которые я люблю Одна только новая а одна та же, стандартная. Та, которая на фотографии в Инстаграме, это Никс. Мне она нравится, но есть такая же от Пина в оттенке 9. Она немножечко темнее, но мне она больше нравится по текстуре и по носибельности, потому что Никс, она все-таки, она прикольно распространяется по губам, но все-таки, мне кажется, в них что-то вот не хватает. Вот. Потому что когда Никс стирается, она стирается на губах немного кусками. Если стирается Пина, она таким градиентом стирается. Вот ты покушал, и это останется у тебя на губах кусками, а я люблю кушать. Это же оно просто так мягонько подотрется, и ты можешь просто потом пальчиком по губам постучать, и оно, типа, все растушуется и будет супер-пупер, можно даже не подкрашивать. Поэтому я всегда покупаю такую помаду, поэтому уже третий флакончик зажжу темною. Просто потому что я не часто использую. Ну что, поехали малевать губы, чтобы все думали, что я сделала пластическую операцию. Собственно, теперь вы на моем лице можете видеть губы. Прикольно же, да? Финальный этап моего э, преображения. Я просто безыма от этой палетки от NYX. Скульптинг, хайлайтинг и да да Я беру хайлайтер на носик, так вбиваю его на губу, хотя это было бы желательно сделать до того, как я ее накрасила. Ну, и на подбородок мне нравится, когда он высвечен. Ну и, конечно же, знаете, зачем хороша непрофессиональная косметика от а профессиональной? Мы сами сделали такой вывод, что профессиональная косметика, она, ну, типа, в чаще всего должна использоваться кистями. Непрофессиональная косметика же сделана для девушек, которые быстро пытаются собраться куда-то и, то есть, сделать себе максимально качественный макияж за максимально короткий промежуток времени. Вот, и теперь я беру такой своей кисточкой страны пудру. И под глазками немножечко делаю, убираю всякие мои жирные складочки для аккуратности. И прохожусь поверх всего, что я только делаю. Не переживайте. Даже поверх бровей, кстати. Это помогает им держаться на вашем лице. Блеск не убирайте. Тот, который мы с вами специально рисовали, он всегда остается даже после пута. Вот такой вот простой, возможно, неинтересный для вас макияж. Хотя я надеюсь на обратное. Uh, у меня есть множество трансформаций, ну, наверное, 5 трансформаций, может, чуть меньше, uh, которые я делаю с этим макияжем, то есть я что-то убираю, что-то добавляю. В общем, если вы хотите обо всем об этом узнать, напишите, пожалуйста, ваш комментарий uh, внизу, мне будет действительно интересно, и я буду понимать, что да, вы хотите видеть такие видосы, вам интересно. Uh, я буду такая вдохновленная, сниму их для вас уже при лучшем свете, просто мне нужно знать, нужно ли это вам, так же, как и мне. Вот. И да, почему бы мне потом еще не показать вам, допустим, как я кручу волосы на свои концерты. Потому что очень многие, когда видят фотографии или истории в Инстаграме, спрашивают Лера, как ты накрутила волосы. И для меня это был таким же вопросом, пока я сама себе не купила плойку и не посмотрела там каких-то видео и не попробовала сама. То есть я могу вам это объяснить, если вам этого хочется. На этом видео подошло к концу. Я сейчас сниму полотенце, высушу волосы и покажусь вам, как оно выглядит все при естественном солнечном свете. Также забыла сказать, мечтайте о великом. С вами была Лера Яскевич, и увидимся в новых видео.